Ремонт радиаторного пластика полиэмида уже стал обыденным делом среди специалистов благодаря инновационным материалам полимер. Что делать и каким инструментом, если доступ к поврежденному участку ограничен, а ситуация требует выполнения герметичного шва при эксплуатации под давлением? Мое имя Александр. Будем разбираться на примере этого радиатора. Торчащая арматура угодила в пластиковый бачок радиатора ДВС и пробила в пластиковый бачок. Добраться горелкой к пробою, одномоментно нагревая фьюлин, не представляется возможным. Препятствует элемент крепления диффузора. Принимаю решение срезать планку. Для этого применяю фрезу-шестеренка. Ее острые грани позволяют сделать тонкий рез. Распорки, необходимые для усиления конструкции, передали удар на бачок, что привело к порыву. А сейчас препятствует к временному устранению планки. Воспользуюсь торцевым сверлом. Для начала необходимо вытянуть продавленный фрагмент. И чем точнее я сведу края порыва, тем глубже можно будет варить присадку треугольного профиля. Подготавливаю фаску под фюлен и привариваю прихватку. После полного остывания подтягиваю за пруток продавленный фрагмент выравнивая края в один уровень. Электрическим паяльником делаю канавку, конической фрезой выбираю фаску, заполняя ее фюленом соответствующего материала. Для сварки полиамида требуется выполнить два дублирующих шва, по одному с каждой стороны. После полного остывания создаю давление в радиаторе и пеной обрабатываю ремонтный участок. Шов держит давление, но удалось выявить еще один порыв. Он намного более простой. Устранить его несложно. После завершения работ даю давление, превышающие рабочие в полтора раза. Все герметично. Прихватываю электрическим паяльником и завариваю шов однотипным фюленом. Цель этого ролика – демонстрация возможностей, технологии расходных материалов и, конечно же, фрез «Фюлен Полимер», которые вы можете приобрести на нашем сайте или в магазинах партнеров в вашем городе. Переходите по ссылке, чтобы подробно узнать о сварке полиамида или подписывайтесь на мой канал, где много интересных роликов о других материалах.